Сабмер это новая карта Among Us, которая должна выйти в этом месяце. В прошлой серии я показал трейлер новой карты, а в этом ролике я вам покажу новые задания, которые появятся на новой карте Among Us. Но сначала хочу сказать то, что прямо сейчас можно поиграть на этой карте. Однако разработчики просят 10 долларов за доступ к бета-тестированию. Поэтому если у вас есть 10 баксов, то тогда можете обратиться к разработчикам, и они вам дадут поиграть на этой карте. Но ну, а пока давайте посмотрим на новые задания, которые появится на новой карте в игре Монкас. Ну а сперва, пожалуйста, не забудь подписаться на канал и поставить лайк под этим роликом. В общем, надеюсь на вашу поддержку, ну а мы приступаем к просмотру новых заданий. Тут, к примеру, мы должны залатать дырку черной изолентой. Понимаю, крутой ремонт. И несмотря на то, что некоторые задания довольно странноватые, все они очень сильно интересны. Хотя от заданий с переносом данных, конечно, никуда не денешься. Это очень скучное и очень опасное занятие. Но однако дальнейшее задание просто очень сильно интересное. Ну и как же не обойтись без подводных обитателей? Хотя тут, в принципе, почти все связано с водой, так как сама карта переводится как зато. А вот это задание с трубами просто вообще очень классное. Не знаю почему, но мне оно очень сильно понравилось. Судя по тому, что вы писали, что Субмергат и Субмарина это одинаковые карты, становится понятно, что данная локация размещена на подводной лодке, которая затонула. Естественно, в утонувшей подлодке у нас есть аквариум, в котором надо кормить рыбешек. Хотя как может быть Амон без своих странностей? Но выглядит это задание довольно красиво. Ну и как же обойтись без электрики? Без электрики никуда и именно поэтому задание с электрикой тоже здесь есть. Но наверное я повторюсь, здесь очень много интересных заданий и поэтому на скучные можно даже не обращать внимания. Хотя к некоторым нужно привыкать и учиться играть. Хотя кстати у меня появился вопрос откуда электрика в утонувшем судне? А я забыл, это же Аман как тут без своих странностей обойтись? Вот это задание меня довольно заинтересовало, как оно решается, потому что что-то тут долго показывали. Но хотя кажется, то, что оно просто решается. Ну и уже в третий раз у нас встречаются морские обитатели, но только один из них, видимо, нам решил помешать, которого нам надо как-то избавить от нас. Но опять же, мы находимся в затонувшей подлодке, и именно поэтому здесь это нормально. Побольше морских обитателей. Хотя, почему именно морских? Может быть, мы находимся в океане. Ребят, если вы знаете, где находится данная подлодка, в океане или в море, то тогда пишите в комментариях, мне будет очень серьезно. Интересно. И судя по всему, переработали даже систему видеонаблюдения в игре Among Us, что безумно круто, но единственное бесит, когда люди там просто сидят и не выполняют задания. И вы просто обратите внимание, насколько много этих заданий и все это ждет нас в этом месяце. Я надеюсь то, что к концу этого месяца разработчик все-таки сделает релиз бесплатным и это будет просто бомба. Но, конечно, мы понимаем то, что данная обнова никаким образом не приблизит игру к бывалому хайпу. Но хотя бы неделька воспоминаний об игре уже будет полезной. Но также, да, это отдельный мод. Но тут для попыток то, что данный мод работает в онлайне. А это значит то, что после официального релиза данной карты данного мода, ты со своим другом сможешь поиграть в онлайне. Но однако я повторюсь то, что это мод, однако онлайн будет работать, что довольно интересно. Если разработчики дадут доступ к своим серверам, то тогда возможно то, что данная карта через время войдет в саму игру и не нужно будет скачивать мод. Но однако это лишь предположение, а сам вердикт сможет по ставить только время которое нам нужно лишь подождать но блин это безумно круто то что это обычный мод просто мод но однако здесь карта здесь необычные механики новые задания и все это все я думаю, то, что делается не зря. Я почти что уверен, то, что разработчики данного мода как-то общаются с разработчиками. И у данного мода точно есть будущее. Самое главное, это обращать внимание на разработку данного мода. И таким образом мы будем стимулировать как разработчиков самой игры, так и разработчиков данного мода. А на этом ролик подошел к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока, удачи!